27 января у меня бой будет у меня за поезд, этого боя я очень долго ждал, как бы с момента начинания карьеры в ММА, надеемся, что все будет хорошо у нас. Для этого мы очень упорно трудимся. Не только я, но и со своей командой. И друзья как бы помогают. Ребята приехали тоже. Сегодня мы приехали в клуб «Карс» поделиться опытом. А что тоже хочет благодарить своего друга. Рашид Исупу. он активно помогает. Он приехал оттуда, сюда, чтобы помогать мне. Вот после Нового года, дай бог, мы уже уезжаем опять на сборы в Дагестан. И там будем продолжать заниматься. Несмотря на то, что Давлет готовится к титульному поединку, остался его месяц, он нашел время и вместе с Рашидом они пришли пообщаться с детьми, с молодежью, своим опытом делиться. Для ребят это тоже очень важно, потому что надо, чтобы они с чемпионами общались еще лично, вживую видели, как они работают, как это все происходит. За что наши ребята молодцы, спасибо, это очень важно для поколения. Давлета знаю уже лет как пять, знаю как хорошего бойца, не только бойца а хорошего человека, с характером, думаю, у него есть хорошие шансы выиграть титул. Сегодня мы с Давлетом приехали в этот клуб «Карс» поделиться с молодым поколением своим опытом, показать что-то новое, думаю, что несем какую-то пользу по своим опытом, Ну и своим примером, конечно же, покажем, что заниматься спортом это хорошо, в здоровом теле, здоровый дух.